сегодня у нас не совсем обычная передача, вы видите у меня необы... какой-то такой скучный фон, это настоящий фон, а не придуманный. Но дело в том, что у нас возникли небольшие технические проблемы, но это не отразится на качестве нашего разговора. Здравствуйте, Борис. Здравствуйте, Евгений. У нас, как обычно, посиделки. И сегодня я хочу поговорить с вами об Александре Григорьевиче Лукашенко. Прошло больше года после того, как он незаконно занимает пост президента Республики Беларусь и было несколько информационных поводов. Я хочу начать с недавней встречи Путина и Лукашенко. Как вы ее оцениваете? Да как обычно. Навешал извините, навешал вообще Путину на уши я уже у себя на, на канале на этот счет немножко высказывался. Так, такой, такой, скажем, образ, что вообще он вешает всегда одну и ту же Лукашенко Путина, только соусы подбирает, э, эксклюзивные к каждому конкретному случаю свой соус, чтобы лучше переваривалось. Я лично, и не только я, ни одному его слову, тем более обещанию, верить же нельзя. А скажите, а Путин не понимает, что эти деньги э, не вернутся в Россию, которую он дает э, Лукашенко? Что это будет тот же самый вариант, как был с Януковичем? Помните, да, когда Россия дала Януковичу там какую-то огромную сумму, а потом, когда он бежал в Россию, Украина сказала, вы давали Януковичу, вот у него и берите. И выиграла, кстати, суд по этому поводу. Что Путин не понимает таких элементарных вещей, что эти э, документы не имеют никакой юридической силы. Ну и насколько можно судить, ему эти якобы документы, якобы их подписания нужны в краткосрочной перспективе, то бишь буквально до грядущего воскресенья, когда пройдут выборы у Госдуму в России, а потом и он может о них забыть, а уж так называемый электорат про них точно сильно вспоминать не будет. А вот то, что он попросил оружие на миллиард, э, чего там, миллиард долларов, да, по-моему? Да, долларов, долларов. Вот, mm -hmm. Это он, я так понимаю, тоже в долг просит, потому что я понимаю, что у Беларуси нет таких свободных средств, что можно было бы сразу расплатиться с Россией. Это тоже все долговые какие-то обязательства. Ну, судя по всему, да, это же как в старом анекдоте. Можно попросить аванс? Попросить можно а получить это второй образ теперь вот совсем свежая новость я прочитал что в учебниках истории э, э, исключат упоминания о светлане алексеевич и о станиславе Шушкевиче. но ну, алексеевич понятно а шушкевич а как они будут описывать э, подписание э, договора об снг когда шушкевич там был третьим что они просто его исключат мне непонятно вообще даже технически как это можно э, его вы, э, исключить из э, контекста? Вот что, что бы вы об этом сказали? Ну как? опыт в данном случае если обычно Россия, то бишь Кремль перенимает многое из наработок Лукашенко в плане закручивания гаек, там, уничтожения или ограничения свободы и так далее, то в данном случае я думаю, что Лукашенко просто возьмет российский опыт из, официаль... Из уст, скажем, официальных представителей Крыма и самого Путина вы часто слышали фамилию Навального? Был, берлин... Был берлинский и есть берлинский пациент. Ну а здесь будет, допустим, председатель Совета Министр... Верховного Совета Белорусской там, СССР или Республики Беларусь. И фамилию не будут указывать, все очень просто, по-моему. Да, интересно. По поводу Алексеевича, понятно, это его личный враг. Теперь, вот я начал с того, что прошел год после тех событий, и вы мне сказали, что вы общались с людьми, у которых есть разные мнения на этот счет. Вот поделитесь этими мнениями, мне просто интересно какие-то другие мнения, потому что... Мнение того, что Лукашенко нелегитимен, это понятно. Но есть, наверное, какие-то сторонники или те, кто его как-то поддерживает? Насчет сторонников, таких, скажем, упертых, явных сторонников, я не рискнул заявлять. А насчет поддерживают или нет, ну, скажем так, среди наших друзей, знакомых, как говорится, из той жизни... Есть и те, и другие. То есть одни, я не осуждаю людей и не прерываю с ними контакты, им нужно как-то выживать. У кого-то кредиты, у кого-то еще что-то, зарплаты и так далее. И одна, одна категория, которая молча, скажем, существует при Лукашенке, и вторая категория, которая тоже молча существует, потому что выходить тут, господи, Носки, с крас... белые носки с красной полосой оденешь, тебя уже загребут. Поэтому как бы нарываться тоже никто не хочет. Но вот, как мне рассказали, <coughs> есть достаточно большое количество людей, как я понимаю, которые сами не выходили на протесты, ни каким-то образом где-то себя, скажем, в этом плане не показывали. Но тем не менее, когда по Беларуси прошел слух, что супермаркеты Европ, скажем, то ли прямо, то ли косвенно спонсируют этот Губорпик, ОМОН и, и, и других белорусских карателей, в течение, ну не знаю, буквально пары недель количество покупателей в этих магазинах упало даже не в разы, а на порядке. То есть мне одна знакомая рассказывала, что рядом с ней это единственный магазин, ну крупный, где можно купить рядом с ее домом. Она говорит, я в него не хожу, и очень многие тоже не ходят. То есть, говорит, я работаю в центре города, еду, когда домой, там где-то захожу в магазины и покупаю, чтобы не в этом магазине. Плюс очень действительно, я раньше об этом читал в телеграм-каналах где-то, но по получается, что в реальности это действительно так. Очень многие в магазинах, скажем... По сравнению с российскими товарами, вот, продуктами, требуют или просят, или ищут, не знаю уж как правильно сказать, белорусские товары. А среди них, в силу как разного, наличия или отсутствия информации, еще какая-то часть выбирает тех производителей, которые ну, на сегодняшний день, о которых нет сведений, что они связаны как-то напрямую с режимом Лукашенко. То есть вот такие вот тенденции. А как вы думаете, если в прошлом году какие-то были протестные акции, и э, чуть ли не каждую неделю люди выходили, потом это все было зачищено, то э, сейчас есть какие-то другие альтернативные методы борьбы? Вот вы уже назвали, так сказать, саботаж э, продовольственных каких-то магазинов. Но как люди, не выходя на улицы, могут э, протестовать? Есть такие способы? Не знаю, боюсь, что вот этот вот ну, протест по типу итальянской забастовки, что приходим на работу, сидим или все выполняем точнее по правилам техники безопасности. Беларусь, к сожалению, и это не только мое мнение, свой действительно эксклюзивный мирный шанс в прошлом году упустила. Потому что когда под тем изолятором или изолятором временного содержания на Окрестино, стояло, ну так, тысяч двадцать людей. Если бы кто-то погнал самосвал или другую, кажется, тяжелую технику и просто выдавил эти ворота, то никто бы с той стороны, там, тех 20-30 охранников, ну, скажем так, один к ста, что кто-то бы вдруг рискнул стрелять. То есть они просто разбежались, и оттуда можно было выпустить всех. Точно так же эти знаменитые, скажем, кадры, события, когда после того, как демонстранты ушли, их не разогнали, они ушли от резиденции Лукашенко, он полетел героем на вертолете с сыном, воен, там, военизированный в этой форме и с автоматом без магазина. И размахивал автоматом, там, и, и кричал, красавцы, вы молодцы, вы там то, все. То есть если бы тогда-то то 200-тысячная толпа тоже бы пошла на его резиденцию. Не то, что их, бы, их технически невозможно было бы остановить, но их бы и, скажем, чисто физически, никто, я думаю, никто бы не взялся останавливать. А сейчас? А сейчас что Надежда на европейские санкции? Ну, не исключено, что экономика, конечно, со временем при таких условиях... Он уже, Deutsche Bank и другие европейские банки перестали работать с несколькими белорусскими банками. То есть все эти переводы в иностранной валюте и, и так далее, и так далее. То есть в Беларуси и в этой части проблемы. Но это все достаточно долгий процесс. И, как вы уже заметили, что-то или многое Путин, конечно, прекрасно понимает. Но, как известно, за удовольствие надо платить, за удовольствие иметь... Коллегу диктатора рядом, да еще на западном направлении, когда там этот, скажем, истерия по поводу того, что НАТО на них будет нападать, там, или точнее, не будет, а собирается, да у НАТО и Евросоюза вообще и у отдельных стран в частности своих проблем немерено. Поэтому за это, ну, будет Путин потихонечку, понемножку. Вот последний, что он там 500 чем-то миллионов, типа ему пообещали. Ну, звучит красиво. Я имею в виду Путин и Лукашенко пообещал. читаться формулировку. Пообещали этот кредит до конца 2022 года. У нас пока на календаре еще 2021. И еще, скажем, 3,5 месяца этого 2021. То есть до конца 2022. 30 декабря 2022. Это, они выполнят свои обязатель обещания, если это 30 декабря 2022 выполнят и, и по духу и по букве выполнят но будет ли это уже скажем спасет ли его это тогда это следующий вопрос и последний вопрос я знаю что прогнозы – это неблагодарное дело но все равно я вас попрошу сделать предварительный прогноз вот на ближайшую перспективу что ждет Беларусь, что вы, что вы видите, как ну, как политолог, так скажем, выступаете сейчас? Не как журналист, а как политолог? Что я вижу? При, пожалуй, любом варианте дальнейшего развития событий, как по, скажем, накалу, так и по временной характеристике, простому народу, извините за лексику, будет хреново. В любом случае. Потому что, если дальше остается Лукашенко и продолжает закручивать эти и он на днях пришло сообщение, что, ну, будем говорить, бабушек, которые пенсионерки, которые там в марте были замечены в электричке за чтением книг на белорусском языке, и тогда им выписали штрафы. Сейчас троих из них посадили на сутки, как бы через полгода. То есть при дальнейшем правлении Лукашенко будет хуже и хуже. Если каким-то образом, я пока не вижу реально как с вилами, пока там народ не пойдет. Если каким-то образом он уйдет и при всей обещанной помощи Евросоюза, вообще соседних Литвы, Латвии, Польши, при всем при этом тоже будет период достаточно сложный, ну, скажем так, в материальном, что ли, плане. Конечно, морально тогда будет легче. Ну, а как вы думаете, гипотетически возможен вот э, тот вариант, о котором вы сказали, насчет вилл, то есть, что его просто свергнут э, народ, то есть, вот такое будет э, снизу. То есть, не, не, не дворцовый переворот, обычно перевороты, э, пере, перевороты бывают сверху, да, а вот снизу, когда просто вот люди не, вы, не выдержат и пойдут громить эту резиденцию, возможно так? Если сама жизнь, как говорят, не будет хватать ни на хлеб, ни на колбасу, ни на что, плюс вот эти опять вернулись к закону о тунеядцах, которые нигде не работают и должны платить там за коммуналку в полном объеме и так далее, и так далее, кто-то недавно из политологов, комментаторов сказал, и про, ну, правильную вещь, естественно, это реальность, что любые революции, вот, неважно, это дворцовый переворот, это бунт неистовый, беспощадный, они всегда происходят неожиданно. Вчера президент там Хаити или что, красовался у себя в резиденции, а на завтра его уже зарезали там, или кого-то еще. Или, то есть это все равно происходит неожиданно. А что может послужить, скажем, спусковым крючком? Да любая мелочь. Десять, двадцать тысяч человек за те носки, там трусы на балконе, или еще за что-то в, в неправильных цветах оштрафовали, посадили и так далее. Посадят тысячу первого и вдруг взорвалось. А кто да. будет этим тысячу первым? Но нас учили наоборот, нас учили, что должна быть революционная ситуация, когда верхи не могут править по-прежнему, они за ним могут жить по-прежнему. Но я думаю, что тут всякое бывает. Мы на этом сегодня закончим. Большое вам спасибо за этот интересный разговор. В следующий раз мы, наверное, поговорим о чем-то другом, хотя если будет информационный повод, мы вернемся к белорусской теме. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч. До свидания, Евгений, до новых встреч.